и э, раструбили на весь мир ту новость, которую мы хотели, так сказать, ну, оставить на сладкое иметь в качестве козыря в рукаве то, что э, так сказать, политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище. Да. И причем, что как, как называется, по полной программе, то есть в полном объеме, правовую, физическую и всякие другие виды защиты, поскольку меня и моих соратников признали политическими беженцами признали политиками России, то есть не экстремистами, не террористами, ни в коем случае, не агентами Кремля. Год и два месяца проходила в общем -то, работа по копанию до дедушкиных носков. Я думаю, никто спецслужбы Франции не может усмотреть, так сказать, заподозрить в, легко, в легкомыслий поэтому проверяли в течение года и двух месяцев достаточно тщательно пришли к выводу что мальцев в общем то не имеет ничего кроме в общем то политических амбиций политического прошлого то есть у меня как бы нет миллиардов нет денег от запада нет денег от востока и так далее и многого другого чего нет про артподготовку Мальцев сегодня сюжет был в новостях. Ну, конечно, они занервничали очень сильно, потому что, представляете, это прецедент, очень серьезный прецедент. Теперь мы пойдем в соответственно, в европейские суды по правам человека и будем с Путиным судиться и, в общем-то, я думаю, что финансово очень сильно накажем поэтому просим вот здесь у меня над головой на юридическую помощь мы собираем деньги, это уже можно сказать совершенно откровенно, деньги на адвокатов для того, чтобы относительно всех наших дел и артподготовки и всех наших соратников судиться в европейском суде и признавать все их решения по поводу там, экстремистской организации и всего прочего при, э, признавать в общем-то незаконными и несоответствующими действительности вот и э, теперь вы враг э, номер один для Путина но ну, я и так был врагом номер один мы знаем нам рассказывали определенные люди передавали эту информацию мы не говорили что в течение вот этого года проводилась мощная кампания по дискредитации. То есть, были выбраны несколько направлений. Одно направление называлось ГАПОН и рассказывало о том, что Мальцев это якобы агент там и так далее. То есть, непонятно только зачем Мальцеву это было бы все нужно. Вот как вот я одному помню, человеку задал вопрос. Я говорю, как вот помнишь, помните в фильме брат и потом брат 2 он говорит скажи в чем сила брат, а потом говорит скажи в чем сила американец, вот я спросил я говорю скажи в чем сила твоя дебил потому что ну в чем логика Мальцев который 13 с половиной лет был там депутатом областной думы, председателем комитета заместителем председателя думы пережил Безумное количество наездов со стороны властей, то есть, будучи депутатом, обыски, возбужденные уголовные дела, за это время не украл ни копейки, да, потом, до этого тоже, в общем-то, не последним человеком был, и для чего Мальцеву это все нужно? Для того, чтобы спровоцировать корного поджечь сено, что ли? Для этого, блядь, я всю жизнь, вот 54 года мне, и меня прокопала, блядь, вся гбуха до дедушкиных носков. Ни хера ничего не нашли. Все спецслужбы Франции до дедушкиных носков все прокопали, ничего не нашли, да? И мне это все нужно было только для того, чтобы вот какой-то там херней заниматься. Я абсолютно искренен и откровенен в своей борьбе, в своей ненависти к Путину, ко всей этой мрази. Поэтому мы, конечно, будем идти до конца. То есть, первая как бы, идея была дискредитировать. Ничего у них не получилось. Ну, потому что логики нет. Да, если был какой-то там неизвестный человек, ну, можно было бы его дискредитировать. Мальцева трудно дискредитировать. Да, с точки зрения вот этого, да, там, попродался ФСБшникам. За что я мог продаться по ФСБшникам? За что? У них нет того, что мне нужно. Чтобы меня купить, они мне должны дать Кремль. Они мне могут дать Кремль? Нет. Все, идут... Поэтому вторая тема была мальцев, экстремист и террорист. Но эту тему даже обсуждать нечего. То есть сейчас все четко... Определено даже самим этим актом признание нас политическими беженцами. И, кроме всего прочего, все уголовные дела, которые возбудили в России по терроризму, экстремизму, они яйца выигнуты, не стоят, все разваливается, ничего не получается, никаких доказательств нет. Конечно, они будут сейчас единственное, что у них единственное, в их тромбовать людей и требовать признательные показания. Вот такие вот дела. Следующая тема была обязательно, которые вот у них несколько было, таких вариантов. Причем они прямо противоположны с одной стороны, Мальцев агент Кремля, а с другой стороны, там агент ЦРУ, я не знаю кого и так далее. То есть, вот, прямо противоположные. вот была тема что недостойный человек. Даже золотого подтянули под это дело, чтобы он рассказывал, как Мальцев там где-то обосрался и так далее. Представляете? То есть золото там целый генерал и врал как падло. Кстати, сейчас есть, я думаю, нормальная возможность привлечь его тоже к ответственности через суд этого золотого. Ну, попробуем, посмотрим. Хотя лучше бы я его застрелил на дуэли. Мне бы это как-то было сподручнее и приятнее. Вот для для души это было бы. Для души. Вот. И так далее. Поэтому все это... Все эти вещи раскололись. И сейчас мы, в общем-то, намерены контратаковать. Но прежде чем этим заниматься, хотелось бы поблагодарить всех наших соратников. И всех людей, которые оказывали мне помощь. Этих людей было очень много. В разных странах мира. Эти люди были в Грузии. Привет. Эти люди были в Израиле. Бениамин, привет. Эти люди были в Черногории. Эти люди были во Франции. Пьер, привет, Пьер, спасибо. Эти люди даже в Великобритании сейчас находятся. В общем от всей души могу сказать Михаилу Борисовичу Ходорковскому спасибо за то, что он помог мне с адвокатами и так далее. То есть, масса людей была, которые оказывали помощь. Сейчас это очень, очень мне приятно, понимаете. То есть, вот я даже не знаю, что, что еще говорить. Я весьма тронут. Я знаю только одно, что для всех наших, для всех наших это очень хороший вариант, потому что ну, как бы все ждали, что будет по Мальцеву, какое решение будет принято в Европе по Мальцеву, потому что, ну, вы знаете, что огромное количество частных лиц, которых Финансирует ФСБ, наняли для того, чтобы они всякие пасквили писали, в том числе и в государственные органы в Европе, на наших соратников и на меня лично, то есть писали всякие пасквили и так далее, с требованием, чтобы не давали ни в коем случае убежище. Причем это совершенно разные темы, то есть одни вот потому, что он такой, а другие потому, что прямо противоположный. Ну, звук звенящий. Идем дальше. Спасибо, да, именно смерть Путину, а с ним и Банди Озерный. Я в славе ни на миг не сомневался, браво, успех ему в дальнейшем. Спасибо, конечно, я тоже в себе не сомневался, потому что я за себя, слава Богу, все знаю, да, и поэтому мне как-то очень странно да, было слушать всяких проплаченных журналистов, но вы знаете очень многие вскрылись то есть те, кого мы считали реальной какой-то оппозицией они себя продемонстрировали как хлебососы путинские которые находятся на связи со спецслужбами ну и, или же с политическим руководством э, вот этого режима да, то есть с администрацией президента потому что Собственно, операция, которая проводилась по мне, она проводилась не из стен ФСБ, не из стен каких-то других спецслужб, а из администрации президента. То есть, кураторство основное было оттуда. И это нам известно, мы всех знаем, и я думаю, всех мы... Вот как бы поблагодарим при случае, да, как помните любимую у меня фраза э, с медали э, 1904 года, ну в смысле 1905 года русско-японской войны, э, когда там написано на обороте: да вознесет вас Господь в свое время, так что мы тоже кого-то в свое время вознесем, я или наоборот не вознесем, да, а прям противоположно направим. Но в свое время, обязательно. Так, подвисаем, пишут. И... Так. Значит, вот с одной стороны что-то висим, да? Что происходит? А... Так, тут вот какой-то вылазит звук какой-то дополнительный. Такие вот дела. Ну, это когда люди денежку на донат отправляют на счет вот как раз адвокатов европейских, то как раз звук. Появляется звук, мы убрали, все обнулили, так что все нормально.